Здорово, ребята. Здорово. С вами, как всегда, шкипер. Сегодня у нас восьмая часть. О, ох, ты ни хрена. Да сколько у вас? Сколько у нас? Так, так вот начинается восьмая часть. Я, походу, сейчас умру. Да, я умер. Капец. Всем здорова, ребята, всем привет. Пока умер, есть возможность сказать, что у нас восьмая часть сейчас началась, да? Восьмая серия по игре Bulletstorm. Блин, такой экшен начался. Мы же, мы же упали там с этого. С, с, с, с, с, типа вагонетки там что было-то. О, я не ожидал, что просто такой врыв будет сразу же. Типа и умер. Я все управление-то забыл, блин. куда-то, куда, куда чуть пинать, пихать. Поехали, ладно. Я его причем не убивал. Вот это пока эти касцены идут, я. У меня. Во-первых.. Пока эти касцены, я, я херово. У меня очень херовый этот. Э, чувствительность. Ух ты. Очень, очень хреновая чувствительность короче мышки не знаю почему по какой причине и по какой причине там так до хрена здесь просто Вообще они умерли сегодня, все собираются или нет? Они прям лезут и лезут ведь. Фух, отбились что-ли? О, чувствительность мышки кстати говоря вернулась. Так, разобью, да так у него. Блин, вообще без патронов в итоге. Походу скоро руками придется чисто драться. на себе это что у нас такое а вот собственные патроны у нас отлично так вперед так нашел какие-то Обалдеть, обалдеть, ребята, даже тол толком не успели с вами, да, что-то поговорить, и такой врыв прям вообще четко. Нет, реально здорово. Так, побольше нам патронов, нужно всяких боеприпасов взять. И пистолет тоже. В смысле снайпа новая? Но снайпа уже давно не новая у меня. Ну. Она у меня стоит, кстати говоря, все отлично. Так, да, вернулась сенса. То есть во время этого там видео то ли ролик, то ли еще что-то было, и у меня сенс, Просто я на полмы пол, это. Мышку по всему столу своему водил. Ага. Нет. Не вопрос, сейчас откроем, ребят. Не переживайте, чего сразу. Ой. кстати, на я пинов, на это удобнее пинов. Кстати, надо бухнуть. давно. Наверное, надо было сначала их убить. тяжело я, я вообще в него попадали Фух. так нормально так. они со всех сторон терялись будут что ли постоянно нет охренеть не встать. да что ж такое да че? А, я не, не тут нажимаю капец ух ребята обалдеть это обалдеть конечно Начинается жестче. Уровень все жестче. Прям охренеть. Очень страшно. Так, патрончики взял. Хорошо. Это что что за бред? как ты живой? Мне казалось, ты отлетел куда-то. В непонятном направлении. Так, у нас какой-то экшен дальше будет или нет? А, нет, что. Вот здесь, проход. Нам же не с ним надо. А, нихрена. Так, можно подвигаться, да, я так понимаю. Один... А, я думал, взорвется. Считал. Есть. Есть. Да, все много проще, когда понимаешь, куда стрелять надо. Вот у этого очень малую зону. Вот это вообще прям здоровое. Попадать одно удовольствие. Можно, можно просто сделать так и не париться. Так, сразу патроны возьмем. Что-то у нас патроны разлетаются. на ну, ура. Так, отлично. Вперед. Наверное, какой-то архибос здесь будет, да, поближе? Пошел отсюда. Пошел отсюда. Зачем на них патроны тратить? Можно делать так. Ну вот и все. Странно. Жупаты. Серьезно. Так, я солез полыбну. Да? Хорошо. Так. Ой! Просто крутяк! Да, об этом была речь. Так. Понял, понял, понял, мужик. Побежит, да, как-нибудь там. А, все, все, все, и вот тупо должно разорвать. Я нужно... все ты прям сюда подошел. Ёкарный бабай. Я не должен, он тогда тянется. Ладно. Я надеюсь, мы прям остановились на том месте, где он выйдет или нет. Капец. Да, на этом же. Далеко. Очень далеко. Есть. Ух. Красиво, грозодище. Ну это было легко, да, тут сразу понятно было, что нужно делать. единственное, там пару раз подставился не рассчитал. Я думал, типа, ему нужно ближе подойти, чтобы в меня попасть. Ну, это like <coughs> не страшно. No, в любом случае. Так, okay, ребят, не торопитесь, подождите. 4800, так это можно на снайпу. Купить заряд. Повысить еще один снаряд купить. Хорошо. Поехали. Сейчас наверное глава закончится, я так понимаю после такого. Ну да, это было очевидно. Вижу мы все немного расстроены. Мы встречаемся с генералом. Что мне подсказывает, что это уже ближе к концу идет? В смысле? Дело идет к концу. Вот так, плоское заранее. О, сразу. Спокойно. Нормально. Разговаривай. да, не да, Мы не доехали, что ли? Придется прыгать. Я не взял да, прости. Ну, вот не да, да, да, да, да, Халявные ah, очки всегда I'm хорошо. Да, был Ясно. Понял тебя. Ух uh, uh, ты, uh, ни хера uh, себе. Нифрена, нифрена. Красиво. Опять опять эти. что-то надо. Ну и чё? Это всё Ой Так, здесь не пройти нам чеха, да? Ой-ой-ой Я не слишком охренел Слушай, вы уворачиваетесь? Ох ты, это же умертливые ребята. Ой. Ой-ой-ой. Ну конечно, она внизу, сейчас какая-то жопа там будет, понятно. Wasn't too long ago you would have seen that. Ethics lesson, Gray. <laughs> Things have changed. Oh, nice. So you're giving up. Letting that computer take over? Fine. Go. I'm about done listening to you whine anyway. Be warned, Serrano is under my protection. You try to assassinate him. I will not hesitate to deal with you. Deal with me. I'll sure. deal with you, robot head jerkass. А зачем он помочь спуститься? Он сам неплохо спрыгнул. Давай, девочка, More blood than you believe. Coming from you. Your band of scumbags murder children. Uh, that's what Serrano told you. So what? I'm supposed to take the word of a mutineer pirate? Serrano. Serrano tried to use us to do some ugly shit. Tried to use us to murder civilians, political rivals, reporters, witnesses. What did you say? Reporters? You're saying Serrano killed reporters. Yeah, at least one I know of. A guy named Novak. Bullshit! How would you know that? Novak? What, do you know him? My father was killed by separatists. The entire goddamn reason I joined the corps was to root out the separatist sons of bitches who assassinated him. You know who did it? If you know who carried out the hit, tell me right fucking now! I don't know. Did the work but serrano ordered it. Liar. how else would I know the ну конечно конечно Первый длинный мультик, наверное, серии за, за 5. <laughs> Такой, прям, это... Прям, я проникся. Ее чувствами сейчас. Так, что у нас тут? Так, какую-нибудь Лады. Ну, пойдем, пойдем. Че, торопишься же? Еще ниже, давай, в самую ближе к ядру планеты, чтобы оттуда еще выбираться. Часа два. Сейчас там, где еще все развалится, мы прям на волоске от смерти постоянно. Да, поди уже в эту руку. Тут у них база какая-нибудь сейчас, ну типа это. Да, так есть. Это их... Это, блин, их база. Ну, естественно, куда же могли еще упасть, как не сюда, правильно? Блин, что-то даже... Не, вот немножечко жутковато. Да нет, вот это было, это было не страшно. Наверное, потому что я уже ко всему готов здесь. О, учит. Не, ну это мне вообще не нравится. Что-то мне подсказывает, что здесь будет сейчас такая битва. что просто жесть. Слишком большая. А, ну ясно. Так, ну этого надо в эту лужу уронить, в принципе, я так предполагаю. Ух, ты, просто. А, или он сам упадет? Ой, да ладно. Фу, ништяк, слава богу, хоть что-то радует. Главное, чтобы он не мутировал и не вылез отсюда супер крутым каким-нибудь. Как, а, все, это не станет, да? И... <связать> а, блин, да ладно, мы так просто выберемся, или как? Да и, и никаких подводных камней, мы просто выйдем на улицу. Ребята, вы меня удивляете, конечно. Удивили. Так. Вообще пить плохая идея, чтобы вы понимали. И вообще лучше не пить. Особенно в такие моменты. Отлично. Ой. Отлично. Все, отпустила. Так, ну всех ботов я, наверное, не нашел. Я больше чем в этом уверен. Но сейчас будет веселье. Слишком большая локация. Ага, для того, чтобы просто так ничего не случилось. В смысле, эй! Ты как там? Живая вообще? Может поможешь? Было бы неплохо. Это, в принципе, одному как-то мне не очень. Нет желания с ними воевать. Навалиться, короче, ты. Извини, придется еще разок пальнуть. Ой, не, не. Так, как тут хорошо помог. А, амуниция. Мне не интересно сейчас амуниция. А, понял. Ты, короче, любишь уворачиваться. Тогда вот так делаем. Так, немножечко патрончиков пополнил запас на всякий случай. Так, больше нам ничего не надо, еще покопим, кто же знает, что будет дальше. Что? мать твою? Так, с этим лучше пока не воевать, надо сначала с этим с этими разобраться. Красиво. Так нет менять я не хочу, оставлю автомат при себе все таки. Как так автомат хорошая штука, так мне надо сразу пополнить снаряды, потому что вообще классный снаряд оказывается. Так патрончики сразу купим, закупим, давай я открою ладно, все равно у меня максимальное количество. Супер, супер вперед. Вперед. Хочу с пистолетом походить. В смысле? В смысле? Ты да откуда ты его делал-то? еще и до... не долетает ведь, а? все, Нет, другое дело, хренили совсем. что кстати, дробовик в принципе, возможно, пригодился. Ай. блин, слишком много здесь, если обратили внимание, вот этих станций, да, где можно следиться Ну и что нас тут ждет? Че встал ты? Э? Пойдем. Что-то толкать что ли? Не видишь нас ждут великие дела. Ага. Охренеть. Это вот там воюют они, что ли? Да, у нас, я согласен. У нас. Вот здесь лучше... Конечно. Хорошо. Обратно. Воевать с вами смысла? Никакого нету. А вот так, чтобы. No еще давай. Ну конечно, идеальный проход. Это еще oh, за It's дерьмо, что такое? Вообще um, yeah, kind of нет желания you? идти. Ну а что делать? Вперед, no, погнали! Пойдем нехер останавливаться. Меньше их все равно не будет. Охренеть. Сразу скелеты и, и прям исчезают. Да, мгновенно? Давай, прыгай. Охренеть! Интересно, просто чем я буду сражаться с ними, в конце концов. Мягко говоря, интересно. Ну конечно, интересно. Стираль Лично. Отлично. <смех> <смех> <смех> а, понял. <смех> <смех> Отлично, вперед, вперед, вперед, вперед. Что нас дальше ждет? Так, автолет. Бляха. А я из этого все пропустил. В смысле, куда? <смех> Она по нему стреляет? Блин, сейчас какой-то экшн, прям будет, ну, походу, там сейчас такая рубка будет с этим динозавром. Как-то звук упаялся, странно. Годзилла, тупо Годзилла. Ну, то есть, ну, как бы стеклянная дверь ему явно помешала. А, дружок, вот ты где, да? Я, я ведь очень, я очень надеюсь, что мы полетим на этом вертолете. Это логично. Да. Да. В смысле, не попадаю. Да ладно, серьезно. Я попадать буду сегодня. О, другое дело. Так. Ну конечно. Как же иначе? А, мы живы, да, еще? У него, походу, только одно язвимое место, мне кажется. Отлично. Да ну! Где у него вот это? Да-да-да, вот я про эту точку говорю. Ух ты не хрена, слушай, она обалденно водит. О, может разнесем у черепуху хорош блин слушай их шон, прям вот это, вот это вот это вот это мне хорошо не знаю концовка это или нет хотя очень похоже на конец да Такое ощущение, что куча народа стреляет, и я не вижу откуда. О, генерал. Странно, что мультики короткие. О, в смысле, тихие. Ну, генерал вообще безумный какой-то. Она взорвется сейчас и башку ему оторвет, серьезно. О -о ну, не так эффектно, как я ожидал, конечно. Triska in my rescue? Triska, please show this mutinous pile of excrement our appreciation. We have something to straighten out first. Did you kill my father? I know fuck all about your father. Grayson here, he's manipulated you. Tell her the truth. Put the gun down. You're kidding me. I am not. Your righteous indignation has cost me enough. Serrano will have an evac jump ship coming for him. I will be on board. As you promised me. <laughs> Looks like I got a new best friend. All right, Ishii. Promise is a promise. I am wholly uninterested in whatever bullshit you people have to resolve. If either of you had a hand in the death of my father... <связывая> да ты самый главный безумец, этот, как этот. нашли с тобой. Я allowing said corporation to come in and rebuild. Maybe not the best time to bore us with your mission deets. Well now, hold your dick for one second, you fungal rim job. This <laughs> DNA bomb is set to detonate in two hours. My rescue squad won't arrive with a jump ship for three hours. Now, can you halfwits do the math and see the problem we face? He's telling the truth. Son of a bitch! <laughs> Think for a second, boy. You kill me, no jump ship home. You both die. How I see it, I did you a favor. She would have discovered your dead Echo Squad where the folks none killed her old man. <laughs> Come on, you dandy tarts. Gamma storm's a brewing. So, if you pus dicks want to live past the next couple hours, we need to get covered. <связывая> Охренительно. Да, вот это вот это поворот, конечно, скажу я вам. Обалдеть. Теперь мы будем с этим чуваком бегать, с этим генералом, который, который нас всех подставил, так сказать, ради которого мы убивали невинных людей. Но продолжим мы бегать с ним уже в следующей серии, ребят. Спасибо, что посмотрели. Если понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кстати, не забывайте про розыгрыш, который я анонсировал уже на своем канале. Все, все в группе ВКонтакте вся информация есть. И в видео с надписью Розыгрыш большими буквами тоже, так сказать, вся информация предоставлена. Всем спасибо, что зашли в гости, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и будьте с нами. Всем удачи!